Итак, научный десант Казанского университета продолжает свой гастрольный тур по городам Татарстана Лекционный репертуар которого из раза в раз меняется Однако неизменным остается его плодотворность На этот раз праздник науки пришел на улицу города Лениногорск Наш десант он направлен на то, чтобы люди видели, насколько уровень подготовки у нас высокий Какие есть возможности для развития именно во всех областях и, и творчество, и скажем вот, медицина, инженерия, геология, такое разнообразие, и именно сочетание, междисциплинарность, которую мы проповедуем, это и позволяет нам готовить кадры высокой квалификации. На площадке средней школы номер 2 развернулись зрелищные мастер-классы и занимательные интерактивы. Так, например, инженерный институт КФУ представил созданных в стенах университета антропоморфных роботов и продемонстрировал работу 3D-принтера. Институт геологии и нефтегазовых технологий проверил участников на знания истории нашей планеты, а также научил определять те или иные минералы. Я как будущий геолог, меня заинтересовало нахождение медного, медной руды. Сегодня здесь у нас самое большое количество наших детей – это 11-классники, это 10 ученики 10-го, 9 класса. У них у всех задор, они заинтересованы, они увидели многое. И, наверное, родители тоже не пожалеют о том, что сегодня пришли, и это им в дальнейшем поможет определиться уже в выборе профессии. Леногорск является одним из институтов городов нашей республики. Конечно, то, как мы взаимодействуем со школами, с молодыми людьми, теми талантливыми ребятами, которые здесь есть, для нас это очень важно, чтобы они приходили к нам, и может. С ними Наряду с этим школьники смогли узнать ответы на вопросы о поступлении и обучении в Казанском университете от приемной комиссии. Я узнала больше о студенческой жизни, также я узнала о инженерном институте. А Я хочу поступить либо на инженерный институт, либо институт математики и физики. Внимание гостей в зале на этот раз сосредоточила лекция с названием Кто ходит в гости по утрам или О химии гость-хозяин от доцента кафедры органической химии Химического института имени Бутлерова КФУ Людмилы Якимовой. Я не сильна в химии, но мне было очень интересно послушать то, как рассказывали, преподносили эту информацию нам. Тем временем научный десант КФУ уже готовится к продолжению своей просветительской миссии. Какой же город станет следующим? Следите за нашими новостями. Валерия Муратова, Олега Пачаев, Универньюз.